По в правую сторону. в правую сторону. В левые двери закрыты. Бери вещь. Субтитры Который да? Говорит, да да. Который говорит, да? да. Который